Там мы за все собрались. Приветствую всех зрителей, гостей и подписчиков канала Рыбалка с Фениксом. Сегодня у нас второй день. Охоты на эту астраханскую Рыбу, которую называют неприличным словом да а. вчера мы тут зарыбились этой воплой сегодня сегодня я чувствую что тоже будет примерно так же Э, охренительно офигительный э, улов Благо дело, что мы, опять-таки, никуда с нашего секретного места э, не стартанули, не свистанули э, Тот же самый берег за стенка э, Та же самая вода Та же самая э, природа в округе Ну и, собственно говоря, а вот рыба не та же самая Вчерашней рыбы, вчерашней рыбы уже нет, она уже засолена, да? Она уже подготовлена, понимаешь ли, к употреблению зимой э, с различными напитками, которые будут зимой. А сейчас, товарищи, Соблюдаем трезвость. Ловим рыбу. Э, собственно говоря, ловим мы. А вас приглашаем посмотреть на сей занимательный процесс. Ну, пока ловит только жена, я вот только разложился, обустроился. Но я, я то не на червя ловлю, я-то сейчас не на червя ловлю. Вот. Поэтому я не знаю. Да. Вот она, собственно говоря, это. Э -э Сущность непонятной наружности в чехуе. Так что мы тут начинаем потихонечку ловить. Или продолжаем потихонечку ловить. А вы давайте присоединяйтесь, подписывайтесь как говорится на канал. Ставьте лайки, комментарии пишите. И там он это, как его называют, это рядом колокол такой. На него тоже жмякайте, не забывайте, чтобы следующие наши походы за рыбой не просмотреть и не пропустить. А их же будет много, и каждый раз чем-то будет все отличаться, или уловом, или размером улова, или какими-нибудь всякими неприятностями. Вы же любите смотреть, когда у других чего-то там не клеится, не получается. Снасти обрываются. Так что давайте подписывайтесь, не стесняемся, подписываемся, подписываемся. А мы пока пойдем. Кстати, друзья, вы не обижайтесь то, что я периодически к вам вот этим вот блестящим местом нахожусь. Я ведь и не с несознательности, не культурности, не Я просто, всегда с собой на природу берите вот поджопник. Он не только вам смягчит, амортизирует, понимаешь, собесновение с нашей земной твердью, но и... Обугреет, понимаешь ли, седалище. А это немаловажно. Неважно, важно, зимой вы идете на природу, осенью, летом или весной. Всегда берите его с собой. Не забудьте вот такой вот подспинник. Да, подспинник. И вообще, подножник или еще как-то. На такой мохнатый столик можно даже напитки ставить. Еду нежелательно. Пропадет. А еще вот если вам видно Возле садка сейчас у нас находится пластиковая бутылка Это не наша Это каких-то несознательных элементов Которые либо на берегу ее бросили Либо просто в воду бросили Вот я говорю, ну нахрена вот так поступать, нахрена, нахрена На вот срать, где там, э, там же, где отдыхаете. Это надо как-то упирать за собой, вот собрали и унесли. Единственное, вот меня радует, э, может, я не всех, конечно, видел. Ромарио, привет огромный. Когда смотрю, вот прям душа радуется. Всегда человек свой хлам, не свой хлам, соберет, уберет, унесет, ликвидирует. Для себя старается, приятно и для окружающих. В а вон там идет какая-то хрень плывет, непонятно, на это должно вылавливать. вздувает предупреждались что сегодня порывы ветра будут валяется. А, видишь, пусть валяется. не знаю как на видеоблогера похож я, или нет но с этой камеры мне кажется я больше на шахтера с майки. Во-первых, во вырывается, выпрыгнула не поздоровалась, хоть поздоровался, хоть поздоровайся. Скажи, привет всем от канала Рыбалка с Фениксом. О, и это я, Астраханская фобла Эй, да. Да он, салатов много. Всякие салаты. У меня там кто-то сидит, удивительно. Помимо салата здесь кто-то есть. Наверно. Вообще вот нет. Ни кивок, ни сигнализатор, ничего, никак. Просто вот решил перезабросить и все. Думаю, надо проверить кормушку Это она тем более он пустая. Ну, в принципе, в обла такой зверь. никак не соберусь, сколько людей, сколько народу обещал про языкова ролик сделать, никак не соберусь. А ведь все, все есть, да? Ага. Надо как-нибудь все-таки собраться такой а сделать. Вот значит замен Да и вообще так для истории это пригодится. Сейчас у тебя по этот а, улетит. А еще бутылку плывет. Папа, папа! Папа, папа! Да не убежит она, не убежит, она еще на крючке, Арсюша. Фу! Так. Нет, стой, стой, стой, стой, стой. Вот любительница кукурузы. Любительница кукурузы. Так, что у меня? Да и вторую кукурузину так основательно пожрали, по-моему, да. Старик, что, сожрали всю? Мелочь! Арсюша, сейчас я наполню, наполню, подожди Виням, да? Клади сюда Виняму Все? Да. Молодец! Да сейчас я подойду туда, Арсюш. Сейчас я подойду. Не, не таскай, не сык. Yum, yum. Oh, yum, yum, yum. Oh, yum, yum, yum. что да вот сюда вот червячка насажу, а то я смотрю искусственную тамателя обожрали. Не надо Артюш ничего мне, есть у меня все. Не он пока почистить, да, да вот на это. не прыгает Готово Осталось очиститься от всяких водорослей Что? А что дождик что-то? Я не чувствую что-то. Лещ, лещ, лещ, лещ, это он чтоб вчерашнему не скучно было пришел. Папа, папа! Леш, лещ, лещ. А у нас есть лещ. лишь Вот так вот. Трудом. И потом добываются лещи. Yeah. Не, ну так в принципе... Еще куча друзей в Тамаре. Да, так в принципе, не жалко Мы можем жить и по принципу поймал, отпусти Ё-моё! А! По-моему, это что-то такое... Что нормально дергает. Я боюсь предполагать, что это? Потому что, Потому что здесь может быть что угодно кого <смех> Он походу сошел. Ну как дергал? Но дергал. О, дергал, да. Дергал знатно. Вот тут и кукурузу дергали. Видно. Не, ну если раздергал, значит придет еще. Как Да. Такая Точно. Да он удочка чуть не слетела, я смотрю. Вот возвращаясь к принципу поймал отпусти нам собственно говоря не жалко мы можем отпускать всю рыбу но граждане дорогие товарищи господа спонсируйте канал мы будем отпускать все и жалко на спонсорские деньги мы тогда сможем покупать это в любом магазине а то, что-то, что -то, что -то, что -то. Опять такие. И вообще тогда непонятен смысл рыбалки, если просто все выкидывать обратно. Не знаю, я не понимаю, не понимаю. кто-то дергал но но в итоге ничего в ага Когда чего он, он гоняет. Вороть! Вороть! Морозь! Вот! Вот, казалось! Вот! Нельзя! Блять! Да что ты, сука такая? Вот! Да он трэк с нее какого хрена они тут вообще ошиваются First left. Да, куда? Трудом и потом добываются вещи. А ведь трудом и потом не моим? Да. Ну так, в принципе. Еще куча друзей в Самаре. Да, так, в принципе, не жалко, мы можем быть по принципу поймал откуси. Да. В принципе поймал отпустить. Нам нужно было, можно но грач говорит: товарищи, господа, канал. Мы будем работать по но... Жалко, на спортивных мы на, на спортивных Я не понимаю. Где этот ветер долбанутый? Ага. Да Хрен с ним пусть валяется дальше. Тут катастрофа, он все попадало, ветер, все попрокидывал. Тут что-то дергается. как вот сейчас пониже, чтобы это, снимается вот так вот, наверное, меня не знаю, будет не будет дорогие наши обозреватели подписчики канала Рыбалка с Фениксом на сегодня у нас все потому что, во-первых у нас кончились черви во-вторых, кончилось у нас и не потому что кончились черви, а вот на вот это вот искусственное и все остальное, это по три часа ждать, пока рыба сообразит, что это можно жрать и вообще. А вот искусственных червей она на дух практически не переносит. Говорит, ту вкус уете, граждане начальник. Так что мы собираемся, свертываемся. Уходим обрабатывать вот эту вот рыбу, что вот наловили. Засаливать ее. Ну а там уже по мелочок скидывать все вот этот вот с камер. На компьютер, обрабатывать как-то это делаю. Давайте пойдем. Тем более ветер сегодня какой-то неправильный. Он несколько раз штатик прокидывал, Даже вот треногу ногу с умилищами опрокидывал. В общем-то такая вот нехорошая ситуация сегодняшний день. А рыба он убегает. Поэтому я слабин прощаюсь, говорю до новых встреч. Вот, а в этом подписывайтесь, давайте на канал. Главное, не забывайте про бубильчик, про колокольчик. Жмякайте его активнее, жмякайте. Потому что если вы его не шмякнете, вы пропустите когда мы в следующий раз придем. Продолжать ловить нашу вобу. Для вас, кстати, ловим, стараемся. Мы тут мучимся, ловим ее. А есть еще у нас на просторах Ютуба несознательные элементы, которые до сих пор не подписались на канал. Так что давайте исправляйтесь, подписывайтесь. Подписались? Молодцы. И сразу бубенчик рядышком. Жмяк. Лайк. Клац и комментарий не забывайте писать ну а так, всем остальным удачи вам хорошо провести эту неделю трудовую то работайте работаем. работайте усерди. Родина о вас не забудет под старость выдаст достойную пенсию ну как минимум 5000 точно а те кто не работает хорош вам рыбалок отдыхов на природе и так далее и тому подобное.